Второй урок, который я хочу сказать сегодня, вот эта идея «я сойду, увидел проблему, сойду и решу проблему», она несколько по-разному имеет значение в Танахе и в Новом Завете. В чем разница? Во-первых, во хочу сказать, что Нигде на протяжении священных писаний мы не видим такого, что Бог отвергает израильский народ. Никогда. Даже когда наказывает, наказывает как отец сына. И мы должны понять это по умолчанию, потому что в среде христианских церквей иногда возникают вещи, что из-за грехов Израиль был отлучен. И вот этот момент, он абсолютно неправильный, потому что всякий раз... Когда Господь видит проблему и сходит вниз, Он всегда, наказывая народы, исправляет Израиль. В ситуации даже с Лотом были погублены Содом, Гоморра и окрестные города, но родственник Авраама был помилован, избавлен. Когда мы читаем историю исхода, или когда мы читаем то, что случилось в Вавилоне при правлении царицы Эстер и злобном Аммане, то, что случилось на Хануку, Господь всегда сходит вниз, Он до этого дает Израилю пройти через определенные обстоятельства, искушения, испытания. Знаете, что на иврите слово «испытание» и «искушение» оно обозначено одним словом «нисайон» проходит через Нисайон, где-то спотыкаются, где-то устаивают, где-то падают, где-то нуждаются в поддержке, где-то побеждают, но он сходит вниз и всегда благословляет и помогает народу Израиля. Я сойду и помогу. И весь Танах, он пронизан этой идеей, весь Танах от Бришида до пророка Малахии, все сказано, я сойду и я накажу, исправлю помажу раны, восстановлю, исправлю. Вы знаете, я многократно на эту тему проповедовал, но израильский народ в руке Господа, это как скальпель в руке хирурга. И хирургу важно, чтобы скальпель был дезинфицирован и хорошо наточен, чтобы не ранить пациента. Пациент – это этот весь мир, падший, и Бог использует Израиль и затачивает его, чтобы он был инструментом в руках Творца для исправления этого мира. Это картина, записанная в Танахе. Новый Завет, когда рассказывает о нисхождении вниз и рождении Иешуа, и прихода его в мир, и жизни посреди людей, его смерти, его погребения и воскресения из мертвых – вот эту идею расширяет. И мы должны быть очень понятливы и видеть, как первое, для чего это нисхождение случается, опять-таки для Израиля. Еще говорит такие слова, «Народ мой болен». Помните, не здоровые нуждаются во враче, а больные. Или, он говорит, «Я пришел к погибшим» овцам дома Израиля, опять-таки исцелять Израиль. Он пришел, спустился вниз, чтобы исцелять Израиль. Но здесь, в Новом Завете, мы видим расширение его функционала. Во-первых, и Павел говорит об этом в Ефесянах, «тайна сия велика». Что что-то Машиах сделал своим рождением, приходом в эту жизнь, своей жизнью, своей смертью и своим воскресением из мертвых, что он открыл возможность ворота для спасения также язычников. Язычники должны стать санаследниками с Израилем. Это факт, он написан во многих местах Нового Завета и пророчески о нем, как же говорится в Танахе, многократно. Многократно. Иоанн говорит, так Бог возлюбил весь мир. не только, То есть, в первую очередь, это по-любому Израиль. Но, второе, что-то в космосе изменилось, чтобы также падшие и разоренные грехом народы имели возможность сделать шаг назад. Творцу обратиться, чтобы исправиться. Третья вещь, для чего, Машиах, я сойду и буду посреди вас, полной благодати и истины. Вы знаете, еще при Адаме что-то случилось, при сотворении что-то случилось. И те теологи, которые читают Бытие, там написано между первым и вторым стихом первой главы Бытия, что Дух Божий витает над землею, а земля безвидная пустына. На иврите воу, -во». – какое-то разрушение, хаос, пустота. И многие теологи говорят, между первым и вторым стихом Библии случилась какая-то громадная катастрофа. Какие-то каббалисты говорят, какие-то сосуды нарушились. Есть разные предположения на эту тему, но там что-то случилось. И вы знаете, когда вот это вот смещение, разные, даже не злые, а просто силы. Как бы, вы знаете, вот, ну, я не знаю, какой пример привести. Когда какой-то катаклизм в обществе, все перестраивается. Старые министры исчезают, старые богачи исчезают, новые появляются. Новое руководство, новое все. Оно меняется. Ну, вот Те, кто вышел из бывшего СНГ, помнят, что случилось в 89-м, 90-м, 91-м году. Все вдруг моментально перестроилось. То же самое в духовном мире. Когда там что-то, еще Адам находился в Эдеме, и что-то там случилось. А может быть, немножко и до этого момента. Все сломалось. И в Ефесянах опять-таки Павел говорит, тайна сия велика, что когда Машех воскрес из мертвых, то он восел превыше начальств, сил и властей. Помните этот стих? Этот стих имеет как бы такой коротенький набор слов, но смысл там очень высок. Он вернулся в позицию, чтобы перестроить весь икум. Все творение Божие, не только бнеадам человеков, но все творение, написанное по всему поклонятся ему даже ангелы. То есть есть какая-то мистика, которую мы не дотягиваем и не понимаем, да и не нужно. Написано, что нам понятно, то читайте и разумейте, а что нет, потом, если нужно будет, Бог откроет нам. Но не забываем, Мешех пришел, чтобы принести избавление Израилю. Второе, чтобы открыть ворота избавления всему миру. И третье, чтобы перестроить все сущее. И это процессы, которые идут тысячи лет, и мы мало чего в этом понимаем, но очень важен этот факт когда все это также происходит на личностном уровне. И, скажем так, основной поинт рождения Иешуа – это даже не дата, а факт, что во мне, в тебе, в каждом из нас Он родился.